I'm dreaming of of fire, yeah. Всем привет, ребята Да, я сняла еще такое видео На днях я поняла одну вещь уже сколько лет прошло с того момента, как я начала снимать видео, за все это время на моем канале и даже на предыдущем канале ни разу не было нормального видео, где я отвечаю на какие-то ваши вопросы, так что да, я нашла... Все самые интересные вопросы, которые вы задавали мне еще еще давным-давно. Первый вопрос: почему ты захотела снимать видео? Наверное, как и у множества видеоблогеров, не было с кем общаться, было скучно. У меня было очень много свободного времени, я не знала, чем заняться, но я хотела делать что-то реально интересное. И в то время я смотрела видеоблогеров я не помню какие видео смотрела но я захотела попробовать в один день я просто сделала это просто попробовала но если бы мне сказали что я буду и дальше заниматься видеоблогингом то я бы сказала второй вопрос с какими видеоблогерами ты общаешься на данный момент к сожалению я пока ни с кем не общаюсь, с видеоблогеров. Но где-то два года назад я сотрудничала с очень клевыми ребятами. Э, возможно, вы их знаете. Саша, Илья Шеглёв, сейчас они Милброс. И там была еще Даниэла и Ника. У нас был общий канал, мы хотели снимать вместе видео. Но как-то у нас вечно были... Споры насчет того, что о, я не успеваю сделать свое видео для своего канала но они реально крутые я всегда думаю блин, как жалко, что я больше с ними не общаюсь потому что то время реально было каким-то интересным потому что это было что-то новое но это не важно но если ты видеоблогер, я всегда рада сотрудничеству и если ты снимаешь хорошие видео я могу с тобой посотрудничать, и можешь мне написать. Если из вас есть кто-то, кто снимает видео. Каких блогеров я смотрю? На самом деле, я очень много смотрю всяких разных блогеров. Я думаю, больше всего, вот каждое видео я смотрю у Маши Новосад. Она выпускает видео каждый день. Я просто, я поражаюсь. Алина Солопова, Галина Роверс, но ну, как-то раньше она мне больше нравилась. Марьяна, Ивангай, Маша Вей, конечно же. Недавно еще нашла интересного видеоблогера Дара Мускат. Почему такой псевдоним? Аня Саели. Очень много лет назад летом я вдруг ночью поняла, что я не хочу спать и я хочу первый раз в жизни целую ночь не спать. Это реально так было круто и ты встречаешь рассвет и вообще я тогда реально не хотела спать и почему-то я такая думаю. Блин, я бы так хотела себе имя такое, что, знаете, американское, чтобы оно красиво звучало, и чтобы это было как мое имя. И я долго думала, я сама придумывала какие-то варианты, и вдруг я придумала сейли, и просто, я не знаю, это прозвучало мне так прикольно, и я подумала, круто. Но я даже не думала, что... Это и будет мой псевдоним, мое имя на ютубе, просто это имя и все, которое я сама придумала. Как долго ты работаешь в Sony Vegas Pro? Ты же там монтируешь, да? Нет. Я там монтировала и очень долгое время, когда у меня был старый компьютер, но когда мне подарили ноутбук, я сразу перешла на Premiere Pro и After Effects. Так что только этими программами я пользуюсь, хотя я очень сильно не хотела переходить на Premiere Pro, потому что считала, что это очень сложно. И я уже привыкла к Sony в Вегас, но вы не представляете себе, как я рада, что я монтирую видео в премьер про. Извините, пожалуйста, что я не смотрю в камеру часто, потому что я очень не привыкла и я просто стесняюсь. Твой любимый цвет? У меня есть два моих самых любимых цвета. Моя любовь. Это фиолетовый голубой. Эти два цвета ассоциируются у меня с моей мечтой. С одной из моих мечт. Чем ты любишь увлекаться, кроме видео? Конечно же, фотографии. Я обожаю фотографировать. И я обожаю обрабатывать фотографии. Это просто... Я могу сколько угодно обрабатывать фотографии. Мне это очень нравится. Также я недавно поняла, что я люблю рисовать. Поскольку я ходила в художественную школу, я терпеть ее не могла, и я считала, что я ненавижу рисовать. Но я вдруг недавно поняла, что зачем мне отказываться от рисования, ну, от того, чтобы рисовать, если мне просто не нравилось ходить в художественную школу. Я почему-то один раз попробовала, вот так всегда, попробую и все. Теперь не могу остановиться. Так мне очень много разных других занятий yeah, нравится. Yeah. Но мне кажется, что вот эти два самые топовые. <laughs> Сколько тебе лет? <laughs> мне 16. Какую камеру ты используешь? У меня самый обычный фотоаппарат. Nikon D3200. Самый последний и, наверное, самый важный вопрос будет для вас. Собираешься ли ты дальше продолжать снимать видео? Я не могу сказать точно. Возможно нет, возможно да. Я так много пробую снимать разных видео, сначала мне нравится то снимать, потом другое. Я не знаю как ответить на этот вопрос, но если я буду продолжать снимать видео, вы сами это увидите. Я не совсем считаю себя видеоблогером даже, потому что Выпускать видео раз в несколько месяцев это не значит снимать видео Но я дала себе некоторые обещания и если я его буду выполнять то вы просто сами это увидите и Да, так что все, я надеюсь вам понравилось это видео и вы узнали немного больше обо мне Также я хочу сказать, если у вас есть вопросы ко мне если вы хотите узнать еще больше обо мне Свои вопросы вы можете кидать внизу под комментариями. Почему я говорю под комментариями? Вы можете оставить свой вопрос или вопросы внизу под этим видео, я, возможно, отвечу на них. Если вы хотите увидеть от меня какое-то видео интересное, пишите мне тоже в комментариях. Так что да, мое видео заканчивается, и... Мне осталось только сказать, что я уже скорее хочу снова увидеть вас. Надеюсь, что до скорой встречи.